Всем привет! Сегодня у нас челлендж «Хочу-не хочу» И мы попробуем испытать опять свою удачу Я надеюсь, в этот раз мне повезет Да, может быть Давайте поехали! Итак, мы должны выбрать задание, сначала которое мы будем делать Итак, первое задание у нас будет... Прикольно! Кому же мы будем красить волосы? Сейчас мы узнаем! Выбираем! <плес> Та-дам! Не хочу! Тело. Ура! Она хотела давно потратить волосы, несмотря на то, что она ходит в школу. Ох, это будет классно тебе в школе. Ну давай, приступим! Давай! Сейчас мы ее покрасим. Хопа! Вот есть Баллончик с крафтой, который, как обычно, не открывается. Ах, мама не знает. Спасибо. Ах. Я ее покрашу не полностью, а до половины. Так как она маленькая. Думаю, что ей будет достаточно. Такая вот это да какой красивый цвет насыщенный цвет подходит под цвет футболки сейчас еще тут Есть! О, лицо покрасили! Вот такая, как кофточка, прям классный цвет получился. Малиновый! Пока мне этот челлендж очень нравится! Целский день в И вот так вот интересно будет все время! Посмотрим. Давай дальше. Давай. Опа. Обрезать волосы. Сейчас мы вот это все и обрежем. Давай. Колу повезет. Смотрим. Друзья, помешаем. Хоть бы не мне, хоть бы не мне обрежут волосы. Хочу. А у меня? Конечно не хочу. Да. да. Мне нравится. <сélvete> <сélvete> Тебе подскрет или как? А -а. <сélvete> <сélvete> ну давай. Я согласна на все. АААА Хорошо, что хоть не лысей осталось. Погнали дальше. Ворачиваем и ложим. Мы еще не выбрали. Так. Что у нас будет дальше? Давай я. Открывай, правду. Сгущенка на лицо! Кому же повезет? Ты хочешь? А чего бы ты больше всего не хотела? Есть что-то печеные или кислое? Ну, конечно. Давай дальше. В лицо. Сгущенка, в лицо. Ты представляешь, сгущенка. Давай. Открываем. Быстрее! Быстрее! Не хочу! есть. Yes! А она очень хочет взять в лицо! Она любит ее уесть. А теперь будет маска сгущенки Ну давайте Будет такая маска Нет, сейчас ребята придут с экрана и будут тебя намазывать Конечно я Поддержите ее лайком, пожалуйста Сейчас будет интересно и залипательно В прямом смысле этого слова На лицо она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 Ну, не кушать. А вот такая сгущенка. Помажем личка. Маска сгущенки. Надеемся, что эта сгущенка полезная, натуральная. Вот. Вот так вот, классно получилось Погнали дальше Погнали дальше Следующее задание Это Ой. Блески на лицо Я хочу, чтобы я буду счастью в лицо Тебе Нет, тебе На сгущенку классно прилипнут На сгущенку классно прилипнут Дальше Давай угадываем, выбираем Давай, ладно, ты первая я вторая. В блестки в лицо. Хочу! Не хочу! А, И так будет дальше! Нет! Да! Да! Давай! Ты хотела такой челлендж? Так давай глазки! Ну да, ты ж красавица у нас сегодня. Везет! Правда красивая, ребята. Нравится вам такая красивая Алинка? Если нравится, ставьте лайки! Следующее задание. Смотри. Пенка на бороду. Вот ей еще не хватает пенку. Это где Дед мороз буду разноцветный дед мороз ой хуй бы мне повезло и так будет все время Она готова, закладывай Нет. О, нет. Только, подожди, надо потрясти баллончиком. Потряси. Красивая всё, Инка, да? Всё, блёсточка даёт пенку Вместо снегурочки сегодня у вас будет блёсточка. Так, всё, даём. Это только на борту. Подожди, ты мне в рот, мне не надо в рот, там писала на бороду. Ты в рот. Вышла, да? Да а смотри, не ты уже тоже в пенке. <свеч> вот такие вот мы ребята красивые. Спасибо тебе, добрый посмотри, ты народ. Посмотри, посмотри. На Давай тебя. посмотрим. Даже. О, -о, -о, -о. <свеч> у меня еще тупина есть. <свеч> да? О, -о, -о. Мне это не бато. Вот. Теперь можно сцепки делать еще раз. Побрись, побрись. Дальше, сворачиваем. Смотрим. Следующее задание. Давай. Я уже боюсь. Что да. это? Победить выпаду. Тебе не хватит. Давай посмотрим, кому это будет. У меня прическа, мне не надо. Да я перешаю. Все а -а -а. Не хочу. Нет. Да, нет. да. Только не это. Тих. Нет, нет, нет. <связывая> не трогай, не трогай. <связывая> не хочу, не хочу. Я хочу, я хочу. А я не хочу. Как где за спагетти? Стой! Помогите, поставьте лайк. Нет, не хочу я. Сейчас я вы. В смысле выкладу? В смысле выкладу? Это мне выкладет она. Что ты там выкладываешь? Что ты там делаешь? Хватит! Оно сыпется! Я делаю красоту! Спасибо тебе! Смотри на себя, какая ты красотка! Я дед Мороз! Порт. Больше идет А я знаю, я больше красивая, чем ты Нет, у меня волосы Смотри, я тебе просто У меня подрезанные волосы У меня, у меня уже отрезанные волосы У него У него, вообще... у него У него, не до мороза У него вообще Так, ну, давай, Шпагетти дальше Шпагетти на голове есть дальше. Я уже боюсь, может мне пошевелиться Так, хап, на нее Нет Оо! Мука на голову тебе, тебе! Мне уже есть! Нет! Мне уже есть! не надо! Я такой не хочу! У меня есть Так, все, die. давай! Посмотри! Ладно! Нет, только не мука! Не хочу! Я уже не буду смотреть и открывать, потому что. Табличка. Вторая табличка ⁇ хочу Еще... Как мне везет. так будет всегда? Нет. Погнали за мукой! да да да да да да да да да да Ну что так долго? Еще! Все! Готово! Человек искусство Я в восторге, друзья. Посмотри на себя, какая ты красавица. Я уже боюсь шевелиться. Дес мороз. Дес мороз. А посмотри на это. Давай уже закончим посмотри. этот челлендж. Дальше! Вот это у нас челлендж, друзья! Никогда такого не было! Это что-то с чем-то! Давай! Я нет. уже не хочу! Давай, Дед Мороз! Я вся в муке! Макароны! А я в блесках! У нас последнее задание! Торт лицо! Наконец-то! Торт лицо! Интересно, кому он будет? Может, нет? Друзья! Кто не подписался, подпишитесь. Поддержите маму. Да, ставьте лайк. Мы стараемся. Я тебя внимать не хочу даже. Дед Мороз снегом на плечах. Смотрите, присыпочка тебе на голову. Давай смотрим, кому будет твой лицом. Все, я за тортиком! Так, иду в магазинчик! <связь> <связь> Все, <что>? я пришла! <связь> вот такой выбор! Бешмелый! <связь> Открываем! Вау! чурбишник мне! Так, мы не кусали! Ребятки, давайте на раз-два-три! Раз! Два! Три. Раз, два.